Друзья, сегодня воскресенье, и я по просьбе подписчика Алексея, Алексей, привет, еду в Прагу, еду на самый большой авторынок в Чехии, который называется АААВТО. И вот там я хочу снять автомобили и показать, сколько они стоят в Чехии, какие модели продаются, но ну и постараюсь сделать для вас такой полный обзор, поэтому не переключайтесь. Смотрите, какой он большой, здесь более тысячи автомобилей, это самый крупный авторынок в Чехии. Здесь продаются различного класса автомобили, как легковые, от недорогих бюджетных автомобилей до автомобилей класса люкс. Также можно приобрести автомобили для коммерческого использования, ну, то есть для каких-то перевозок. Пойдем мы с вами по рядам. Начнем с самых близких, это недорогие автомобили. Конечно, каждый автомобиль я вам показать не смогу, но самые интересные вы увидите. Самые интересные автомобили я выложу в описании, так что смотрите там и переходите тогда на то, что вас конкретно интересует. Будем двигаться с вами от дешевых автомобилей к самым дорогим. Потом, Ну вот, друзья, это, наверное... Самая недорогая машина здесь на авторынке. Стоит она 15 тысяч крон. Она бензиновая. Модель Deo Matisse, 1998 года. Причем ее можно купить в кредит. Месячная выплата будет составлять 130 крон. У нее, кстати, есть две подушки безопасности, радио. Ну такая она малышка симпатичного зеленого цвета. Ну вот есть Рено э, Талия 2011 года выпуска, стоит она 56 тысяч крон, прошла машина 90 тысяч километров, она бензиновая, объем двигателя 1,2. Но видно, что разбито боковое зеркало, причем оно просто скотчем заклеенное. И такие машины тоже принимают на автобазар. Как правило, такие машины берут по-чешски называется на противоучат. То есть вы привозите свою машину, выбираете здесь на авторынке другую автомобиль. Новый, не новый – это не важно. Сдаете свой, за него получаете какую-то такую ну, минимальную сумму по, э, по сравнению с тем, за сколько бы вы ее продали, если бы продавали сами. Но зато эта сумма учитывается при покупке э, вот этого нового автомобиля, что достаточно выгодно в конечном итоге, потому что свой автомобиль можно продавать очень долго. А здесь это происходит сразу, в течение одного дня. То есть вы приходите, выбираете себе автомобиль, сдаете свой, он проходит проверку на угон, на то, чтобы она не была заложена в банке, на ее техническое состояние. Вам называют сумму, за которую у вас ее выкупят. Вы подписываете договор купли-продажи вашего автомобиля, договор купли-продажи другого автомобиля и счастливый обладатель новой, новой машины уезжаете с авторынка. Это Ренос циник 2000 года выпуска, машина стоит 26 тысяч крон. Тоже ее можно взять в кредит. Месячные выплаты составят 225 крон. Она бензиновая. Все автомобили, которые здесь продаются, проверяются, не находятся ли они в залоге у банка, не находятся ли они в угоне, были ли они в аварии. Обязательно автомобиль проходит технический осмотр. Вот это Hyundai Matrix 2008 года, стоимость 40 тысяч крон. Это уже автомобиль с климатизацией, то есть там есть кондиционер. Но автомобили разные вот например volkswagen Sharan 2005 года стоит 40 тысяч крон но состояние у него мягко говоря не очень хотя цена но по чешским меркам в общем-то невысокая а ну и написано что автомобиль уже продан видимо внесен залог хотя вот она ну прям ржавенькая такая ржавенькая Ренос циник 2011 года кстати в таком ну, на мой взгляд неплохом состоянии автомобиль стоит он 90 тысяч крон автоматическая климатизация есть навигационная система bluetooth есть уже ну, а это Хуиндай э, Матрикс 2008 года. Автомобиль бензиновый, стоит 70 тысяч крон. Двигатель 1.6, мощность 76 киловатт. Есть э, кондиционер, подушки безопасности, э, центральный замок. Ну, а это это автомобиль Chrysler Voyager 2004 года, дизельный, объем двигателя 2,8, мощность 110 киловатт. Есть 6 подушек безопасности, центральный замок, есть компьютер в автомобиле, ABS. Ну такая симпатичная, да, да, более на таком неплохом состоянии машина. Это Ford, Ford C-Max, 2009 года выпуска, тоже дизельный, объем 2 литра, двигатель Си. 100 киловатт, есть подушки безопасности, есть центральный замок. Кожаный руль, затемненные окна, ABS, но ну, еще какие-то тут есть АСР какой-то. Стоит восемьдесят тысяч крон такая машина. Это две Xara 2006 года выпуска дизельная машина стоит 35 тысяч крон, но у нее достаточно скромненькая внутри начинка. Опель зафира 2002 года стоит 40 тысяч крон, тоже дизельный двигатель 2 литра, мощность 74 киловатта, ABS есть, компьютер внутри у автомобиля, ну такой далеко не новенький автомобиль. Рено Сценик 2007 года, тоже дизельный автомобиль, стоит 62 тысячи крон, двигатель 1.5, есть подушки безопасности, есть АБС, тоже центральный замок, машина прошла совсем недавно, техосмотр, например, то есть она в таком хорошем состоянии, просто садись за руль, до езди. рено грант 2009 года выпуска дизельный автомобиль двигатель 1,5, мощность 78 киловатт стоимость 78 тысяч крон есть подушки безопасности но достаточно много всего в плане внутренней начинки автомобиля есть и abs есть и компьютер и центральный замок. но машинка так э, поцарапанная, если смотреть двери, ну в целом тоже в неплохом состоянии. Сtraинг Сара 2001 года выпуска бензиновая двигатель 18. Стоит тридцать тысяч крон, две подушки безопасности, центральный замок тоже есть. Вот можно такую машину взять в кредит с месячной выплатой. Peugeot триста 2008 года выпуска семьдесят тысяч крон двигатель 1 и 6 есть abs тоже есть э, компьютер тоже машина прошла совсем недавно техосмотр ну, внутри такая чистенькая вообще все автомобили которые продаются на авторынке они естественно проходят химчистку салона там полностью все убрано и даже если машинка старенькая то выглядит она внутри вполне себе презентабельно ну вот еще одна машина по цене велосипеда стоит тысяч крон 2005 года выпуска это дача логан или дация это модель логан двигатель 1 и 4 машина бензиновая написано что она только приехала в чехию еще не ездила здесь что у нее было два владельца есть подушка безопасности есть центральный замок ну, вот ее можно приобрести при месячном кредите в месячных выплатах 130 крон Но, смотрите если приобретается такой старенький автомобиль то все равно авто дает гарантию. Она оформляется на год в случае, если какие-то серьезные поломки, если что-то происходит с двигателем, еще с какими-то важными узлами в автомобиле, то это все ремонтируется за счет страховки. Ну вот, среди дешевеньких затесалась машина уже повыше класса. Это Citroen berlingo что она тут делает я не знаю стоит она уже э, почти 400 тысяч крон она 2020 года выпуска она скорее всего без пробега потому что у нее даже нет э, государственного номера но ну, и у нее техосмотр до 2024 года дизель 1 и 5 э, Пятиступенчатая коробка передач, пятиместный автомобиль, шесть подушек безопасности и много чего всего самого интересного еще в ней есть. Но сиденье у автомобиля из ткани. Но видно что все новенькое все чистенькое ford фьюжен 2008 года выпуска с бензиновым двигателем 1,4 литра мощностью 59 киловатт есть четыре подушки безопасности автоматическая климатизация ну то есть автоматически кондиционер abs есть у машины но ну, такая небольшая но тоже внешне выглядит вполне себе нормально стоит она 90 тысяч крон рено лагуна 18 двигатель бензиновый выпуск 2003 года стоит она 40 тысяч крон тоже есть подушки безопасности есть опускающаяся защита на задних окнах от солнца также у этой машины есть на лобовом стекле знак то, что она выполняет Евро-4, с таким знаком можно въезжать в центр городов, которые предъявляют повышенные требования к экологии. Не все автомобили старые проходят такие требования Евро-4. Форд две года дизельный объем двигателя один и восемь стоит шестьдесят тысяч крон. Есть семь подушек безопасности, центральный замок. Абс есть. Это Рено Миган 2004 года выпуска. Автомобиль бензиновый. Стоит он 40 тысяч крон. Ну, такой стандартный набор есть. Чистенький, темный салон. Такой эконом-класс автомобиль. Еще, кстати, на зимней резине стоит. Ну, вот это популярная машина в чехии но я думаю что она популярна и у вас это volkswagen passat volkswagen 2006 года он дизельный объем двигателя 2 литра мощность 103 киловатта 10 подушек безопасности есть abs центральный замок Электрические зеркала, а стеклоподъемники в автомобиле есть. Ну, естественно, компьютер. Машина прошла это 175 тысяч километров. Видно какие-то пошкрабанности на, конечно, корпусе автомобиля. Но так в целом вполне себе симпатичный это kia magentis дизельная 2009 года выпуска объем двигателя 2 литра стоит 76 тысяч крон пробег составляет 122 тысячи достаточно много всего в этой машине есть и десять подушек безопасности и и много в общем чего Форд Фиеста 2010 года выпуска бензиновая машина стоит 87 тысяч крон прошла она уже много 197 тысяч километров у нее нет подушек безопасности, есть центральный замок, есть электрические стеклоподъемники. Вот эта марка, где написано R220 на красном фоне, это означает, что на этой машине можно ездить по скоростным трассам. В Чехии они платные. peugeot 207 2008 года выпуска дизельная машина кстати очень в таком неплохом внешнем состоянии 1 и 4 двигатель но у нее тоже нет подушек безопасности прошла на 142 тысячи километров Ну вот тоже популярная машина opel astra 2011 года выпуска, она дизельная, конечно, внешне такая уже потрёпанная, и прошла на 200 тысяч километров. Ну вот, 2020 года, Dacia докер стоит эта машина... 294 тысячи крон но если брать ее в кредит то будет она стоить триста тысяч месячная выплата составит 2800 крон машинка новенькая ну вот citroen berlingo с пробегом 75 тысяч километров 2014 года стоимость 250 тысяч крон панорамное окно на крыше автоматическая климатизация темпомат подключение по bluetooth несмотря на то что она прошла 75 тысяч километров у нее очень хорошее состояние и внутри салона даже отсюда видно также она выполняет евро 4 то есть на ней можно въезжать в историческую часть многих городов таких вот там, как дрезден ну а это citroen berlingo 2020 года тоже машина абсолютно новая то есть на этом авторынке представлены не только какие-то старые автомобили, но и абсолютно новые. Может быть это связано с тем, что ну, появление здесь нового автомобиля, с тем, что какая-то компания приобретает, но потом в силу определенных причин автомобиль продает и вот привозит его на авто. Автомобиль тоже этот без пробега, с автоматической климатизацией. Автоматом, камерой. Citroёn Berlingo 2020 года, новенький автомобиль. Renault Traffic 2007, Renault Traffic 2007 года, микроавтобус, 9 пассажирских мест стоимость сто 100... стоимость 168 тысяч крон не вижу не пойму какой у машины пробег не указан к сожалению объем 2 литра двигатель шестиступенчатая коробка передач машинка в классном состоянии и машинка классная у нас когда-то такая была toyota микроавтобус 2017 года выпуска пробег составляет 53 тысячи километров стоимость 455 тысяч крон почти да, округляя восьмиместная машина шестиступенчатая коробка передач volkswagen микроавтобус 2006 года выпуска с пробегом 144 тысячи километров двигатель 2 и 5 литра количество мест 5 обогрев сидений есть климатизация на ну, то есть кондиционер Volkswagen, микроавтобус 2011 года, здесь три пассажирских места, все остальное это уже грузовой отсек, пробег 125 тысяч километров, стоимость 265 тысяч крон. Микроавтобус Toyota 2018 года, девятиместный с пробегом всего в 63 тысячи километров, двигатель 2 литра, стоимость автомобиля 537 тысяч крон, месячный, если в кредит брать, месячные выплаты составляют тысяч двести крон. Красавец какой! Микроавтобус Mercedes, Mercedes Vita 2011 года стоимостью 240 тысяч крон с пробегом в 250 тысяч километров. Такие машины в Чехии часто покупают для компании, чтобы осуществлять экскурсионное обслуживание, поэтому пробег у них, конечно, большой. Микроавтобус Volkswagen 2009 года выпуска с пробегом 221 тысячи километров стоит 200 тысяч а 6 мест у автомобиля а двигатель 1 и 9 литра но только две подушки безопасности ну и корпус видно что машинка такая уже бывалая бывалая микроавтобус ford 2019 года выпуска с пробегом всего в 7000 километров восьмиместный, объем двигателя 2 литра если брать его в кредит я так понимаю тут написано такая закладни цена если в кредит брать то он обойдется 800 тысяч если платить а, сейчас то со, цена составит 600 тысяч 61 тысячу крон. Автомобиль этот приобретен был на компанию. Тут вот наклейка, которая гласит, что можно при покупке уменьшить стоимость автомобиля на налог, на НДС. Uh, То есть вот эта сумма 800 тысяч это с НДС, но если приобретать опять же на компанию этот автомобиль, то он будет стоить 661 тысячу крон, если две компании платят ДПГ. Микроавтобус Hyundai 2016 года выпуска. Восьмиместный, с объемом двигателя и 2,5 литра, стоимостью 267 тысяч крон и пробегом 195 тысяч километров. Кстати, у него кожаный салон. Есть и сенсоры для парковки. микроавтобус toyota 2018 года выпуска с количеством мест 9 объемом двигателя 2 литра пробег составляет 59 тысяч километров и стоимость 545 с половиной тысяч крон можно вообще стоимость автомобиля если будет физическое лицо приобретать составляет 660 тысяч крон но если приобретать на фирму то можно вычесть ндс и тогда машина будет стоить дешевле volkswagen multivan двигатель бензиновый 2 литра год выпуска 2013 с пробегом 134 тысячи крон кожаный салон в очень хорошем состоянии и очень много всяких опций автомобиля ну, вот volkswagen caravella 2012 года выпуска с пробегом 418 тысяч стоит уже гораздо дешевле 300 тысяч а здесь тоже 9 мест но уже не кожаный салон 2 литра двигатель и гораздо скромнее опция у автомобиля написано что этот автомобиль впервые зарегистрирован в чехии у него было два владельца но когда приобретается не новый автомобиль всегда смотрят сколько владельцев у него было и, естественно чем больше владельцев тем в более таком плохом состоянии считается автомобиль поэтому ценно если у него был там один или два владельца opel Вивара 2017 года стоит 467 тысяч крон пробег у него всего лишь 50 тысяч километров это девятиместный автомобиль Мотор один и шесть. Есть э, темпомат, есть подключение под Bluetooth и UCB. Ну, такая в очень хорошем состоянии машина внешне. Volkswagen Caravella. 2016 года выпуска объем двигателя 2 литра стоимость автомобиля 570 тысяч крон прошел автомобиль 179 тысяч километров автомобиля 570 тысяч крон но можно если автомобиль такой приобретается на фирму снизить стоимость на размер НДС и тогда машина будет стоить 471 тысячу крон достаточно хорошие опции автомобиля Ну вот такие машины тоже популярно покупать в компании, которые оказывают какое-то экскурсионное обслуживание или трансферы делают по Чехии но сейчас Туристический, сизо... Туристический бизнес переживает не лучшие времена, поэтому кто там такие автомобили продает, может быть. Тоже микроавтобус Toyota 2018 года выпуска с стоимостью 640 тысяч крон. Но если приобретать этот микроавтобус на фирму, то можно снизить стоимость на 111 тысяч крон вычесть э, сумму ндс 2 литра двигатель машина мощная 130 киловатт с автоматической коробкой передач Ми микроавтобус mercedes 2017 года выпуска дизельный проехал 73 тысячи километров очень большой перечень внутренних опций стоимость 830 тысяч крон Рено Трафик 2015 года выпуска, девятиместная машина, двигатель 1.6, стоимость 440 тысяч крон, пробег небольшой у машины 79 тысяч километров, шестиступенчатая коробка передач. Микроавтобус Mercedes Vita 2016 года, 9-местный, мотор 116 CDI, шестиступенчатая коробка передач, машина прошла 131 тысячу километров, стоимость 550 тысяч. Микроавтобус Renault трафик 2012 года выпуска, Пробежал 115 тысяч километров, стоимость 340 тысяч крон. Мотор 2 литра, шестиступенчатая коробка передач, восьмиместный, Тоже салон в таком хорошем состоянии, хоть машина далеко не новая. Шкода Фабия, 2018 года выпуска, бензиновый двигатель пробег 30 тысяч километров стоимость этого автомобиля 270 тысяч крон тоже можно купить его дешевле на 46 тысяч если приобретать например на фирму тогда можно снизить стоимость на сумму ндс ну и вот пошли уже более-менее новые автомобили это автомобиль 2017 года, Шкода Супер-Б, стоимость ее 460 тысяч крон. Она с дизельным двигателем, пробег у машины 90 тысяч километров. Она тоже выполняет евро-4, на ней можно въезжать безбоязненно в историческую часть многих европейских городов. И тоже можно такую машину приобрести, если покупать на фирму то можно снизить стоимость на сумму ндс ну то есть эта машина скорее всего принадлежит тоже какой-то компании ну а это Шкода 2018 года выпуска тоже с дизельным двигателем стоимость машины 560 ну, 570 тысяч крон прошла на 6 60... Прошла на 62 тысячи километров. Шкода Суперб две тысячи года. Выпуска с бензиновым двигателем. Объем двигателя 3,6 литра. Машина пробежала уже двести две тысячи километров. Стоит она сто восемьдесят три тысячи крон. Тоже Шкода Супер Б 2013 года выпуска с дизельным двигателем объемом 2 литра и пробег у машины 226 тысяч километров. Стоит она 260 тысяч крон. Ну а вот самая популярная, наверное, в Чехии машина это Шкода Октавия. 2017 года выпуска с бензиновым двигателем стоимость автомобиля 290 тысяч крон ну вот какая красавица такого очень необычного цвета машина 2019 года выпуска шкода Октавия. объем двигателя 1,6. мощность 85 киловатт пробег всего лишь 7 тысяч километров. Ну и очень большой перечень того, чем оборудован этот автомобиль. Но цвет очень красивый. Шкода Суперб 2016 года с дизельным двигателем, объем двигателя два литра, стоимость автомобиля четыреста семьдесят тысяч крон, пробежал он сто тридцать четыре тысячи километров мощность двигателя 140 киловатт Ну вот линколь 2004 года выпуска бензиновый объем двигателя 46 литра мощность 153 киловатта стоит всего-то 320 тысяч крон пробег 55 тысяч километров но в общем это не удивительно потому что такая машина пользоваться спросом в чехии не будет на узких пражских улочках например на такой машине можно проехать можно проехать но с большим большим трудом БМВ 2012 года, дизельная, 330 тысяч крон с пробегом 118 тысяч километров. Ауди А4 2013 года выпуска, дизель, 2 литра, объем двигателя, мощность мотора 105 киловатт. 2013 года выпуска цена 240 тысяч крон а пробег 190 тысяч километров. но салон обычный не кожаный. Ауди А4 2016 года выпуска дизельный двигатель объем два литра мощность 140 киловатт стоимость почти 500 тысяч крон и пробег 146 тысяч километров. Ну что, и пойдемте посмотрим, где здесь стоят самые дорогие автомобили и сколько они стоят. друзья одна из самых дорогих местных машин это... Ва... Как она зовет? За... Вартбург 353, 1974 года выпуска с бензиновым двигателем, пробегом 80 тысяч километров. Она совсем недавно приехала в Чехию, потому что здесь написано, что она новая в чехии у нее есть запасное колесо ну и, и еще она такая вот красавица ну вот раритетная Шкода 120 объем двигателя 1 и 2 мощность 36 киловатт год выпуска 1985 мотор-двигатель-бензин состояние пробега у автомобиля 37 тысяч километров но она, конечно, в хорошем очень состоянии, видно, что она недавно была покрашена такие автомобили приобретают коллекционеры, естественно ну и теперь давайте посмотрим что еще можно купить можно приобрести здесь вас двадцать один Посмотрите на его стоимость семьдесят тысяч крон. Пробег всего-то одиннадцать тысяч километров. Машина выпущена в одна тысяча году. Боже, какой у нее салон! И вообще, она такая, прям даже симпатичная. Ну, вот как она выглядит внутри. Почему-то открыта пепельница, наверное. Кто ездил на такой машине, ставьте лайки. Техосмотр, кстати, у этой машины да. 2999 года. Я не знаю, правда это или ошибка, но, по крайней мере, так написано. Здесь написано, что у этого автомобиля, во-первых, оригинальная краска, потом она механически в полном порядке, она ездит, но... А, и автомобиль этот можно зарегистрировать как ветеран. В общем, покупай, садись и едь. Шкода 120 1983 года выпуска с бензиновым двигателем пробегом 6000 километров ну вот друзья наконец-то дошла до ряда где представлены уже автомобили класса люкс давайте посмотрим что здесь продается вот suzuki swift Пробег 15 тысяч километров, двигатель бензиновый, год выпуска 2018, 410 тысяч крон, но это, наверное, не свиф, не, не люкс. БМВ 2019 года выпуска с дизельным двигателем. BMW X4 стоимостью 1 миллион 350 тысяч кроны, пробегом 30 тысяч километров. Ауди ну, вот 2017 года выпуска с дизельным двигателем пробегом 34 тысячи километров. Стоимостью 1 миллион 180 тысяч. Но эта машина уже продана. Вот BMW X6. 2018 года выпуска, пробег 51 тысяча километров, дизельный двигатель, стоимость 1 миллион 200 тысяч. Hyundai 2020 года с пробегом 8 километров, стоимость ее полмиллиона чешских крон. Двигатель 1,6, мощность 97 киловатт. Ну, вот еще, друзья, BMW Grand Coupe, нет, BMW Grand Coupe, 800 тысяч крон, год выпуска 2018, дизельный двигатель, пробег 77 тысяч километров. Мерседес ну, Е-класса вот e 2018 года выпуска с дизельным двигателем, пробегом. 17 тысяч километров, модель е e 220D, мощность 143 киловатта. но машинка тоже уже продана. салон кожаный. Вот Aудио A4 2013 года выпуска с дизельным двигателем, объемом 2 литра мощностью 130 киловатт стоит 430 тысяч крон пробег у нее 109 тысяч километров ну вот mercedes-benz c-класса c180 мощность двигателя 115 киловатт бензиновый 2013 года выпуска стоит 450 тысяч кроны прошла на всего-то 13 тысяч километров Mercedes с класса 2012 года выпуска с 350 мощность двигателя 190 киловатт, дизельный двигатель машина стоит 580 тысяч кроны прошла на 147 тысяч километров Ну вот, это Ford Mustang 2017 года, пробег 25 тысяч километров, бензиновый двигатель, кожаный салон, стоит машина 900 тысяч. Вот к нам как-то наш электрик приехал на такой машине. Porsche 2008 года, бензиновый стоимостью 720 тысяч крон и с пробегом 34 тысячи километров Шевроле Камара 2016 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 3,6 литра и мощностью 250 киловатт стоит 680 тысяч крон, а пробег у машины 76 тысяч километров. subaru импреза с бензиновым двигателем объемом 2 и 5 литра мощностью 221 киловатт год выпуска 2011 пробег 69 тысяч километров стоимость 620 тысяч крон subaru достаточно редкая машина для чехии Еще один ветеран, Pontiac Firebird, 300 тысяч стоит машина. Год выпуска 1986, бензиновый двигатель, пробег 307 тысяч километров. Ну вот написано у этой машины, что... А это Пунтиак Файрберт 1979 года стоит 400 тысяч, пробег 66 тысяч километров. Но это тоже машина, уже ветеран. Шкода фаворит. 1989 года выпуска 40 тысяч прошла стоит 80 тысяч крон ну вот красавец плимут 1973 года выпуска 300 тысяч крон стоит такая машинка красавец ну, это так, друзья, чтобы вы полюбовались старинными машинами. Прошла она 99 тысяч километров. Ну, и тоже ее можно купить подешевле. Если покупать ее на компанию, можно снизить сумму на размер НДС. Ну и давайте зайдем, посмотрим, как оно выглядит внутри. Это Татра 1952 года выпуска. Стоимость автомобиля 2 миллиона чешских крон. Lexus 2015 года, пробег 18,5 тысяч километров, стоимость 730 тысяч крон. А это BMW 2015 года выпуска с бензиновым двигателем, пробег 53 тысячи километров стоимость без НДС 950 тысяч крон стоимость НДС 1 миллион 450 тысяч крон audi q7 2015 года выпуска пробег 92 тысячи километров стоимость с дпг стоимость ндс 1 миллион пятьдесят тысяч крон пробег у него двадцать две тысячи километров стоимость кстати, со скидкой ну, всего лишь-то 2 миллиона. 2019 -го года выпуска стоимость всего лишь 2 миллиона 100 тысяч. Сюда вот можно даже приехать с детьми, есть место, где детишкам поиграть, есть кафе, вот какая прелестная Шкода, Шкода Фелиция 1961 года выпуска, стоимость миллион триста тысяч, у нее кстати пробег Десять километров. Мне ну, еще шкода Октавия. 2020 года выпуска пробег 23 километра автомати... нет э, механическая коробка передач стоит 750 тысяч крон Последняя машинка это Mercedes AMG GT, AMG GT, 2015 года выпуска с автоматической коробкой передач, бензиновая, пробег 40 тысяч километров и стоимость 800, 1 миллион 800 тысяч крон. Вот так выглядит зал, выглядит ресепшн, куда можно подойти, обратиться молодым людям, когда вы хотите посмотреть какой-то автомобиль или уже решили какой-то именно приобрести. Вот места для ожидания. Ну что ж, друзья, вот мы с вами прогулялись по самому большому авторынку в Чехии. Ссылку на этот авторынок я оставлю в описании. Задавайте ваши вопросы, если вас что-то интересует конкретно, пишите это в комментариях, я обязательно на них отвечу, я читаю все ваши комментарии. А также, если вас интересует какая-то конкретная модель автомобиля, то смотрите в описании тайминг и переходите сразу на то, что вам интересно.